Меня так слепит, и этот еще с камеры, я не могу отвлечься, чтобы камеру не сотреть. Мы все в молодости зажигали, а он такой страстный мужчина. Может, и в политике он такой будет, объективный, и страстный. Лично для меня я ничего не знаю странного и шокирующего. Кроме, а, да, и того тоже не знаю. Не, ну знаю только по поводу того, что он там бизнесмен и так далее. Он сам яркий, бесшабашный, тут не надо никаких эпизодов из биографии, достаточно посмотреть. Честно говоря, я не читала его биографии. Это, конечно, позорно, но всего не успеешь. Он сам по себе такой дядько-эпатажный, так что все его действия, частково все его внешность, он так и все показывает, его образ. Так что, что удивляло, я мало, что он в этом мире. Он ишел до своих вершин теми шляхами, которые были ему доступны. Понимаете? Я, я думаю, что мы мало чего знаем про Трампа, чтобы давать ему какую-то оценку. Так что я тут промовчу. Я читала вчера как раз выборки из его статей. Очень абсурдные ответы на достаточно прямые вопросы. Поэтому, ну, скорее всего, закрепиться за Америкой И теперь стереотип, что все у них президенты практически все через поколение со странностями Actually a nice person. кристально чистых людей нету вот взять украину тот президент был бандит этот барыга конфетами торгует так и у трампа ничего святого нету вы видели как комарик писает конечно не видели а политика еще тоньше так что лучше туда не уникать пусть они в этой грозе сами купаются и сами себя съедят Is dead. Okay, Trump is a colorful person that loves women, that has billions of dollars, okay. But I like his foreign policy, you know, to stop the war between Russia and Ukraine and to get the look at the American army in Poland at the moment. It's dangerous. <laughs> Да, человек заработал свои миллиарды, миллионы. Вот, интересен сам по себе, э, такой экстравагантный. Вот. А так, я про других, более актуальных людей почитаю, интеллигентных, воспитанных, и научительных. Например, про Александра Чумакова, э, отца Александра, отца Августа. Вот, священник есть такой в вот, воде. Вот про него бы почитал. Его бы почитал мысли, а Трамп, что он? Он ну, бизнесмен. Все. Блин, подгоняй, у меня так солнце светит, зачем ты меня поставила против солнца? Ай, меня так слепит, и этот еще с камерой, я не могу отвлечься, чтобы камеру не сотреть. Во, вот так проще. Какие политики? конца Не угу. знаю. В связи с тем, что он очень недоволен российским положением, то, что там произошло, я думаю, к Украине он очень лояльно и очень хорошо отнесется ко всем ее проблемам. А отношение Трампа к Украине? Он все купит и все продаст. Он купит все то, что у нас есть, и все нам, нам же и продаст. То есть мы схаваем очередной бутерброд, который нам свинит. Слухи говорят, что негативные. Поэтому это все, что я могу сказать. Я не уверен, что это так. Э, так как я родилась в СССР, я считаю, что Америка это страна такая, которая своего не упустит, и ей нужна только выгода от чего бы то ни было. Понимаете, в чем вопрос? Если она кому-то помогает, то только за счет того, чтобы получить какую-то прибыль. Вот и все. И этим, по-моему, все сказано. Что будет то же самое, это самое, что и в Сирии, и везде, что Америка, она... Со всего столько выгубуту получает и все. Страны становятся как колониями и все остальное, которыми она руководит, и получается этого прибыль. Все. Честно говоря, я в этих вопросах вообще ну, не разбираюсь. Я за этими событиями не слежу. О, на этот вопрос никто не может ответить. Вообще никто не знает, что он будет делать. То есть сколько комментаторов, столько мнений, и, в общем-то, мнение общее. А кто знает, что будет дальше? Я надеюсь, позитивная. Скорее всего, агрессивная политика в отношении Украины с поддержкой России, естественно. И, возможно, это может э, сказаться также на экономической нестабильности Украины. Может быть, как-то в отношениях с Америкой, в торговле. Расстрелять его вместе с Папой Римским, потому что он просит благословения у Рима, Ватикана и расстреливать другие страны. Что делает Путин и Порошенко, называя это все новой информационной политикой. Лучше ничего не будет, пока не пойдет Вавилон византийский, что есть Нью-Йорк, Америка, откуда вышли все вероисповедания, завели в заблуждение все народы. А мы славяне, и как нашей верой овладели римляне? Еще вопрос. Я за веру, за любовь, за добро, чтобы все было хорошо, чтобы Well you know the I think Trump is an opportunity for the whole Ukrainians because I think the real war in Ukraine was supported and caused by John Biden and McCain, the Republican senators and Obama. So when you compare the financial situation in Ukraine before and after the Maidan, you see that everything is devastated and destroyed you can see how the currency crashed down. So, it is a good opportunity for the whole Ukrainians to embrace and support Trump and stop the war and create better relationship and normalization of the relationship with Russia. You know what I mean? The war will not bring any peace or financial stability. Maybe your corrupted politicians are benefiting from the войны, политики, как Порошенко. Не знаю, не хочется быть в положении прохача, не хочется простаяти руку и сказать «помяжите нам». Все-таки будем как-то не знаю. И по великому рахунку до того, что нам нас в первую очередь маємо відношення саме ми мы и наши политики. Я так думаю, что он не будет таким самостоятельным, как в своем бизнесе. Политика – это политика. И в политике очень много зависит от него самого бізнес от его бизнес-интересов. Ну, Например, 50 э, конгрессменов уже отказались брать участие в его инаугурации. Я так думаю, что он будет действовать, ну, если можно так сказать, под влиянием, под тиском той більшості, которая сложилась в Америке. Там президент не будет самостоятельно махать шаблей. А как думаете, Він добре? Peaceful, love ukrainians. Я думаю, ну, что можно пожелать. Главное, это совесть и человечность. Больше нам ничего не надо. Но ну, Пожелать ему успехов и чтобы он действительно был объективным на своем месте и любил нашу Украину и, как бы, может, по всей своей возможности был, это, ну, правильно оценивал ситуацию с Россией и помогал нам всех вопросах так что я думаю такой политик нам нужен пускай раскупоривают свои нефтевые ну, нефтезалежи там или что там скважины вот и хоро лезть сюда мы здесь сами разберемся они там хай тусуются мексиканцев гоняют вот. а так ну дай бог ну, здравия ума чтобы было все хорошо вот. и пускай нам помогает если есть у него если пошире карман вот, мне пускай закинет. Really no, не знаю, прислушиваться больше к народу, не верить никаким сплетням, наверное. <laughs> ну, то есть много что говорят по телевидению, это в основном как бы большая часть там сплетни и так далее, то есть такая не информация недостоверная. Что ему пожелать? чтобы он с пониманием относился, так сказать, к людям, которые в Украине что я так думаю, понимаете, в чем вопрос самая большая проблема нашего народа, что он в принципе, хоть он и хочет в Европу, он, он не знает, что с этой Европой делать, потому что наш народ у него мозги совершенно, они, понимаете, мы, наш народ он хочет все получать, но не хочет ничего делать и переводят стрелки постоянно, вот это перевод стрелок меня больше всего раздражает, и никто потом не знает, что конкретно кто должен делать что каждый должен заниматься своим делом и выполнять свои обязанности, наш народ. А Трамп должен тоже как-то помогать и, и с пониманием относиться, я думаю, к народу Украины. Потому что я считаю, что наш народ, он хочет многого, но он для этого ничего не делает. Вот я тоже считаю, что наша проблема в тоже в этом. Что у нас страна в основном из Балагановых, понимаете, из сурбалагановых, Балагановых, которых очень много. К сожалению, это проблема тоже. The мост important thing about Trump is that we don't know what he's going to do, you know. But my expectation from Trump is that he's going to focus on the real issues like financial problems of the United States and call back the armies back at home and create a peace if he can cope up with the corporate banks and capitalism. You know what I mean? So I support him. I believe that he will change something in the United States history. Ah, uh, Trump uh, with many от украинского человека, желаю вам розуму, нового розуму, украинского розуму. приезжайте до нас в гости, ешьте борщ, сало, Досить уже и с медведями, и с путином на конях, вот таке.